Приветствую всех вас вновь в третьей части данного моего большого видео. И сейчас перед вами находится первоначальный флаг, версия флага интермариума. То есть цветовая гамма и геральдика в его центре. То есть это флаг нашей будущей коллективной родины как сейчас могут назвать европейцы европейский союз также и мы сможем назвать интермариум коля стоим наши свободы и права до победного конца и начало новой нашей части славной истории я остановился на том что мы во имя нашего выживания должны Воскресить и обновить эту идею интермариума. По-настоящему вернуть ее к жизни. И это жизненно важно для как для польского, так и для украинского, всех наших западноевропейских народов вплоть до Нордики, вплоть до северных стран Европы. Сейчас я продолжу тем, что поделюсь с вами очередной частью моей книги. То есть с несколькими смыслами, которых, которые я вчера ну, создал. И хочу сейчас с вами поделиться данными мыслями, данными смыслами. Сейчас с позволения вашего возьму свои рукописи. И вот как вам такое? Uh, ну, первое это, конечно же, ну предупреждаю сразу, это сугубо мои субъективные мысли и uh, будем понятливыми uh, друг к другу и лояльными. То есть все имеют право на свободу мысли и свободу самовыражения. И всем вам спасибо, что слушаете и смотрите. Uh, вселенная живой мыслящий сверхорганизм. Она знает все, она чувствует все. Мы ее дети. Посмотри на то, как устроен человеческий организм, да и любого живого создания нашей, в нашей родной экосистеме. Вплоть до мельчайшей клеточки мы повторяем строение организма нашей Всематери, то есть Вселенной. Это наша истинная богиня. Живая Вселенная, внутри которой мы живем. Это похоже на акт рождения и жизни. Мир вокруг нас. И мы, люди, являемся миниатюрами данного божественного процесса. Человек наделен высшей формой разума. Единственный, настолько одаренный представитель жизни на земле самая одаренная форма жизни на Терри. Мы являемся таковой. Третье. Читайте книги, собирайте в своем доме их всех, все найденные вами книги, бережно храните их, как это делал мудрец-пророк наш то в электронном или бумажном виде, все они одинаково ценные для нас. Душа каждого представителя рода людского пробуждена и скрой божественной, которая была рождена в душе всематери нашей единственной вселенной. От того и пробуждается то в одном нашем соплеменнике, то в, одной из, в одном из наших братьев, то в другой сестре. Гений человеческий. Благодаря чему есть у нас и снадобье лекарства эффективные. И машины, и механизмы священные, которые помогают создавать вот такой вот прекрасный комфорт жизни, даже несмотря на те проблемы, которые есть. Технологии, машинерия, они вот такого для нас ну, почти беззаботную жизнь созда создали. И это все благодаря человеческому гению, которое проявляется через ученых мужей и женщин нашего вида. Все это из единого колодца знания вселенского. Конечно же, это метафора, но все-таки. Знание, оно мне представляется как вселенский колодец, из которого черпает воду целебную наша Всемать, Вселенная. Знание, оно бездонный колодец. И его постигать можно вечно. Ну, я имею в виду в масштабах всей нашей цивилизации. Потому если кто-то говорит, что обладает всеми возможными знаниями, <свят> это либо лжец, либо сумасшедший. Так что вот так. Священно-научные знания и производные от него, воплощенные в формах осязаемых. Каждый станок, каждая фабрика, каждый автомобиль, каждое мультибедийное устройство, все это священные машины. Машины, благодаря которым мы живем в комфорте, в конце концов, многие из нас должны быть благодарны людям, ученым и механикам, конструкторам, которые создали эти дивные механизмы и данным механизмом в частности, потому что благодаря ним, вот, например, возьмем ребенка, который преждевременно родился, как без аппаратов поддержки жизнедеятельности, вот посмотрите еще раз, когда в новостях будет сюжет подобный, на CTV, на плюс один на видео. Ну, в общем, на всех этих главных каналах и а не каких-то желтых помойках а, за пределами информпространства а, нормального, а, мелькают то один, то второй сюжеты, которых а, вот показывается, как эти машины помогают сохранить жизнь, Людям, которые ну, преждевременно родились, ну вот какие-то обстоятельства такие получились. И они выживают благодаря, благодаря людям, которые создали эти машины, благодаря машинам. И разум, а вместе с ним и ученые являются святыми так же само, как и механизм являются святыми и священными. Так что вот так вот. Почитайте людей-мудрецов конструкторов, ученых и прочих. А также с почтением относитесь к тем изобретениям, которые они создают. От этого зависит наше благополучие и просвещенность в нашем мире, мире человечества. Разум гения человеческого и руки золотые. Сотворяют механизмы из разных запчастей, работающих как едино целые. Механизмы и машины спасут человечество. Законы человечности, именно законы человечности, не дадут нам использовать машинерию во вред нам самим и миру вокруг нас, только во благо. Руководствуясь человечностью, руководствуясь идеалами доброты, и взаимоуважение между людьми, почтение к природе, бережливому отношению к природе, мы направим наш технологический прогресс в нужные, гармоничные, правильные русло. И плоды научно-технологического прогресса не будут использованы во вредном. Вот так вот. Это то, что я написал сейчас, ну, вчера в своей книге, и чем с вами поделился. За это я вам благодарствую. И данную последнюю часть видео э, я хотел бы э, закончить тем, что... Э, закончить рассказом про э, сюжет, который я посмотрел сегодня. Точнее, два сюжета канала EFCTV. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии под каждой, из части, под каждой из частей данного видео. Там их будут три части. Это третье, последнее. И там будут ссылочки. То есть, посмотрите, это интересно и полезно будет. Я как в комментарии первым к видео, так же само и в описании к всем трем частям видео. Буду рад, если вы это сделаете. Там же, кстати, я оставлю реквизиты и email адрес. То есть, э, тут получилось так, вот, небольшая такая, ну, перед тем, как вот перейти к основной части третьего, э, ну, вот, этой третьей части этого видео, э, то скажу, что мне пришло 30 гривен на карточку. То есть, это, да, это единственное, но все же, это уже есть копеечка значит меня услышали то есть вот эти 30 гривен но я не знаю кто это то есть я понятно что только начинаю свою youtube деятельность и ну я многого еще не знаю то есть не профи я, то есть аматор и я для того чтобы знать людей имена и фамилии то есть вы перед тем как отправляете на карточку мне просто делайте, э, ну Создавайте письмо и отправляйте мне на почтовый ящик. То есть на мой email. Я его оставлю в описании. к, Буду оставлять в описании к каждому из этих видео. Эти и последующие. То есть, чтобы туда вы сначала поставили весточку. И после этого я уже знал, кто просто отправляет. Потому что пришли 30 гривен, но я не знаю, кто это. Но все-таки, кем бы ты ни был и не было, то... Мира тебе, благо и спасибо, что меня услышала. Искренне благодарю. Данные деньги пойдут при скоплении вот этой достаточной суммы на благотворительность и на то, чтобы я издал свою книгу. Потому что каждый из нас должен делать добро, насколько это мож в наших силах, то есть насколько у кого возможности позволяют и средства. И я так и сделаю посредством издания своей книги и посредством благотворительности. Кстати, про благотворительность. Есть приложение, я тоже следующую ссылку оставлю в комментарии, закрепленном к видео, там где будет направлена ссылка на приложение. Сейчас у меня нету под рукой мобильного, он сейчас в ремонте. Но это приложение позволяет отправлять деньги на помощь голодающим в Азии, в Африке, в Южной Америке. В общем, приложение благотворительности. Как-то что-то с едой, фуд-фуд фудмесседж или как. Ну, в общем, я еще об этом скажу в последующих своих видео. И насчет э, насчет продовольственного кризиса, насчет голода, я вот сейчас, это третья часть видео, этим этой темой и закончу. То есть, смотрите, насчет э, такой вот катастрофической ситуации с климатом на планете, с голодом, через лет 5-7 лет и 40-50% населения планеты будут голодать. Это и Южная Америка, это и Африка, это и Азия. Понимаете, во-первых, это смерти тысяч людей. Во-вторых, это потенциал, который будет растрачен безвозвратно, утерян, точнее, безвозвратно. Людской потенциал. Сколько гений среди них могло быть? И они могут и не родиться, а могут и, к сожалению, умереть. Давайте будем говорить на чистоту. А потому и насчет климата. До Украины, например, через 30-40 лет оно доберется. Вроде бы много. Но нет. В масштабах истории ну, это даже просто если здраво поразмыслить, это малый промежуток времени. Это когда мое поколение будет в зените трудоспособного возраста. То есть и мы, те, кто сейчас молодежь, мы это увидим. Наши дети в полной мере это, весь этот ужас почувствуют. Если мы сейчас ничего не сделаем в масштабах нашей нынешней цивилизации, нынешних поколений. Я, например, не хочу, чтобы следующее поколение прочувствовало это. Этот, этот настоящий продовольственный кризис, я бы сказал, даже уже голод. И э, то, что произойдет с климатом дальше. Это пустыня, которая поглощает э, медленно, но неустанно всю нашу планету. И Украина, она является житницей. Поэтому я сказал бы, что э, наша Украина является одной из центров сосредоточения выживания человечества. То есть таких плодородных земель считанные регионы на планете. Таких черноземок, как у нас, это скоро и не будет. А как я смотрю, как мы загрязняем здесь это все, как мы тратим это все в пустую как мы обращаемся с землей и природой, это, это жуть, это действительно это не может не э, оставлять нас спокойными. Здесь я выжу, вижу выход в том, чтобы не разрабатывать программы нового вооружения, более разрушительного, чем предыдущие виды вооружения, а направить все на глобальные научные проекты. Например, мы должны перестать бояться манипуляций с климатом. Если установки, вот предположим, есть установки по контролю погоды, мы должны сделать все, чтобы они оказались в, на территории тех государств, в руках тех правительств, которые будут самыми достойными. И тогда мы получим неразрушительное погодное явление на нашей планете погодный хаос и полную катастрофу, а у нас будет, а, будут устройства, которые превратят действительно превратят нашу планету в цветущий оазис, где не будет торнадо, смерчей и всех этих разрушительных масштабных природных катаклизмов, которые у нас есть сейчас из-за которых и люди гибнут, и природа уничтожается. И из-за чего вот имеем такую сейчас патовую ситуацию, устройства контроля погоды позволят нам процветать, по-настоящему процветать и не беспокоиться, что погода на планете будет непредсказуемой. Вот в каком русле должно быть направлена наша, направлена наша научная мысль человеческая, общая человеческая научная мысль. Это жизненно важно создать установки контроля погоды. И это по силам человеческому гению коллективному, то есть нашим представителям лучшим. И мы уже не единожды доказывали, что э, ну, в, в человечестве есть уйма примеров в нашей истории, э, когда мы превращаем вроде бы вчерашнюю сказку в абсолютную данность, абсолютную быль сегодняшнего дня, в который относится как к чему-то обычному. Так и с этим мы обязаны ее создать. Приложить для этого усилия. Это в наших интересах и если мы, конечно, хотим, чтобы наша, встретить нашу старость и привести в этот мир поколение, чтобы они встретили свою молодость в спокойном и плодородном мире, а не при тех катастрофах, которые мы сейчас наблюдаем. Только научный прогресс в неразрывной связке с идеалами человечности может спасти нашу цивилизацию. Иного пути нету. И, как говорил Циолковский, невозможно постоянно быть колыбели. Когда-то мы все-таки должны выйти из нее. Это и есть гармоничное развитие. Все остальное это просто эволюционный тупик. Мы не можем себе позволить ошибиться в этом. Здесь ошибка неисправима. И от каждого из нас зависит. Даже просто некинутый кулечек или коллектив, который кустарно, но собирает что-то подобное, что, например, влияет на климатические, на климатические условия или что-то подобное, ну, как-то улучшает окружающим жизнь, это то, что привносит очередную часть коллективной гармонии. Вроде бы сложно, но на ну, что в этом мире простого? Нету в этом мире простого. В этот мир это он чудесен, но при этом он сложный. И эти сложности каждый вид, который хочет выжить или не просто выжить, а эволюционировать, должен постичь эти сложности, сделать их простыми вещами. Наука и культура это наше все. Так что мы сейчас находимся под угрозой глобального голода. Повторюсь. Ну, в принципе, э, я закончу свою мысль, эту третью часть, э, напоминанием о том, что я создаю группу, а точнее несколько групп. Сейчас я посмотрю, ссылки на группы появятся завтра, послезавтра, то есть в следующие два дня. Это 3.07.2021, а максимум 4.07.2021. И там уже будут первые посты. Это ВКонтакте, это на Фейсбуке и это... Я вот нашел SoundStream Media. То есть здесь тоже. Я ссылку на SoundStream вам оставлю. Здесь я тоже зарегистрируюсь и зарегистрирую отображение группы на SoundStream. И тоже оставлю ссылочку в описании к видео данному. Первой, второй и третьей части. Дублирую. На саундстриме, ВКонтакте и на Фейсбуке. Здесь будут группы. И как материальная помощь, так же само и ваши лайки, ваши репосты, ваша активность и продвижение, помощь в продвижении моего проекта. Данного моего YouTube канала это поможет мне сделать больше. Вместе мы сила. Порозань погибнем. Вот так вот. Это есть Одна из таких вот, один из таких невеселых, но все же уверен, правильных выводов. Так что, ставьте комментарии, наставляйте, э, ставьте лайки, делитесь с друзьями э, моим видео, моими видео и просматривайте предыдущие видео, там тоже много интересного, мои предыдущие стримы э, и я, насколько это будет в моих силах, отблагодарю вас новыми видео и... Ну, насколько это возможно будет с моей стороны как ютубер, как основателя вот этого проекта, который называется Орден Тота. Кстати, группы будут так и называться, что в Фейсбуке, что в ВКонтакте, что в саундстриме Орден Тота. То есть вот ссылки на эту группу в разных соцсетях я оставлю в описании в данных. В данном видео и в всех последующих. Спасибо за внимание. И до скорого. Благодарю за вас за то, что смотрели и слушали.